Физику никто не отменял на нашей планете. Да. Это на, это на Плутоне вот недавно я услышал, да. что Саня давление, там, именно давление, я хотел сказать притяжение, вспоминал, что это вот американский какой-то это, приблизился к спутник Там сто тысяч раз, когда что-то в 100 тысяч чем-то раз давление на поверхности меньше, чем на земле. Оно как бы есть, Аня, но это какое? В 100 тысяч раз меньше. Это, грубо говоря... Я это... считаю, что это нет. Ну как? Не в тысячу, я точно помню. Я посмотрю, но тут 100 тысяч. Кстати, у нас 745 миллиметров или 750 миллиметров гуртутного столба. А там у них даже миллиметрика нет. Почти надо поделить на тысячу. Тяжело там, наверное. На там 0,7 получается. Во-первых, от солнца далеко. Кошмар. Холодно. Давления нет. Не то что у нас он красоте